Здравствуйте, психологи канала Немиркин и пока еще не психологи. Добро пожаловать на очередное видео. Чувствуете ли вы, что постоянно беспокоитесь? Чувствуете ли вы, что ваши переживания иногда мешают вам жить полной жизнью? Это очень распространенное явление, особенно в условиях неопределенности, связанной с пандемией. Но хотя беспокойство – это совершенно нормальное явление, чрезмерное беспокойство, особенно по пустякам, может быть вредным. Обратите внимание, что это видео предназначено для образовательных целей и не ставит целью пристыдить людей, испытывающих любое из перечисленных беспокойств. Напротив, оно призвано пролить свет и предложить некоторые рекомендации. Исходя из этого, вот 10 вещей, из-за которых жизнь слишком коротка, чтобы беспокоиться о них. Первое. Прошлое. Случалось ли вам вспоминать какой-нибудь особенно неловкий момент? Замечали ли вы, что снова и снова возвращаетесь к этому воспоминанию? Этот тип мышления известен как руминация, и по словам психотерапевта из Мельбурна Тима Хилла, руминация связана с тревогой и депрессией. Воспроизведение мыслей в голове отнимает у вас время на то, чтобы быть счастливым в настоящем. Мышление и позитивная саморефлексия – вот примеры того, как можно успокоить себя и сосредоточиться на настоящем. 2. Будущее. Хотя думать о будущем – это нормально, чрезмерные размышления о худших сценариях могут помешать вам попробовать то, что вы хотите попробовать. Например, представьте, что вы хотите начать свой собственный бизнес. Если вы будете думать обо всем, что может пойти не так, это может помешать вам воплотить свою мечту в реальность. Известно как катастрофизация, которая заключается в обдумывании наихудшего исхода любой ситуации. Это может повлиять на вашу способность функционировать в настоящий момент. 3. Ненавистники. Замечаете ли вы за собой, что концентрируете свое внимание на тех, кто вас недолюбливает, или постоянно беспокоитесь о ненавистниках? Когда вы сосредотачиваете всю свою энергию на тех, кому вы не нравитесь, вы забываете о тех, кто вас любит, поддерживает и поднимает вам настроение. Каким бы хорошим человеком вы ни были, всегда найдутся те, кто считает, что вы им не по вкусу. Если бы знаменитости, например, фокусировались только на своих ненавистниках, а не на поклонниках и страсти к своему делу, они не достигли бы такого успеха, как сейчас. Правда в том, что никто не может нравиться всем, и это часть жизни. Важно сосредоточиться на том, во что вы верите, и на тех, кто верит в вас. Четвертое. Старение. Вас пугают мысли о том, что вы стареете? Заставляют ли вас все больше беспокоиться о будущем? Общество порой может чувствовать себя очень конкурентным, и старение может заставить вас беспокоиться о том, достаточно ли вы делаете. Однако важно помнить, что жизнь — это не гонка. Вместо этого можно думать о ней как о марафоне. Вы должны ориентироваться на настоящее и максимально использовать момент здесь и сейчас. Ваше будущее и более взрослые, я будут вам за это благодарны. 5. Мнения людей? Вы беспокоитесь о том, что люди осуждают то, что вы делаете? Боитесь ли вы, что люди будут думать о вас негативно? Как и в случае с ненавистниками, очень легко запутаться в людских мнениях. Вполне понятно, что нужно считаться с мнением окружающих, но если вы слишком зацикливаетесь на нем, это может помешать вам жить так, как вы хотите. Если вы ищете одобрение у кого-то в своей жизни, родителей, друзей, одноклассников, коллег, а иногда даже у людей, которых вы лично не знаете, это часто может помочь вам. Но самое важное мнение – это ваше собственное. Вы – тот, кто живет вашей жизнью, так сделайте ее для себя, сосредоточившись на вещах, которые делают вас счастливыми. Что делают люди – это нормально, думать о наших друзьях и семье, когда мы не с ними. Но если вы проводите большую часть своего времени, беспокоясь о том, что делают другие люди, это может отвлечь вас от сосредоточения на том, что делаете вы. Если вы постоянно беспокоитесь о том, что делают ваши конкуренты, скажем, ваши коллеги, добивающиеся повышения на работе, или студенты, пытающиеся получить должность президента студенческого совета, вы рискуете отстать от них. Напротив, именно ваши собственные действия и достижения ваших собственных целей требуют вашего безраздельного внимания. Ваш имидж. Боитесь ли вы, что слухи сговорятся против вас? Надеваете ли вы иногда маску, чтобы скрыть свою истинную сущность? Нет ничего плохого в том, чтобы беспокоиться о том, как вас воспринимают окружающие, особенно молодые люди. Хотя желание быть частью сообщества или племени является внутренним желанием, чрезмерная застенчивость и скрывание того, какой вы на самом деле, может свести к минимуму вашу подлинную сущность. Когда вы признаете, принимаете и выставляете на показ свое истинное «Я» со всеми его недостатками, вы можете обнаружить, что привлекаете в свою жизнь больше людей, которые вам подходят, поскольку они принимают вас таким, какой вы есть. 8. Деньги. Заработок денег может казаться постоянной борьбой, и хотя он важен для обеспечения безопасности и потребностей, его не следует считать главным и конечным. На самом деле, согласно исследованию Аялы Рувия, Рувиа, беспокойство о материальных благах может вызвать избыточный стресс. Поэтому вместо того, чтобы концентрироваться исключительно на деньгах, разумно стремиться найти способы сделать жизнь более насыщенной, наряду с денежными вопросами. Какие вещи в вашей жизни вы сейчас пытаетесь достичь? Сейчас самое подходящее время начать. 9. Что вне вашего контроля вы боитесь оказаться вне контроля? В действительности, однако, микроменеджмент каждой части вашей жизни истощает и не может быть жизнеспособным. Это просто занимает вас, отвлекая от важного. Вместо этого стоит направить свою энергию на то, что находится под вашим контролем, и отпустить то, что вам не подвластно. По словам Эми Марин, создание плана по управлению стрессом и использование здоровых аффирмаций может помочь вам свести к минимуму беспокойства о вещах, которые вы не можете контролировать. 10. Совершая ошибки, вы постоянно стремитесь к более высоким стандартам. Как бы вы ни старались, совершенство – явление весьма относительное. Когда вы ограничиваете себя из-за страха сделать что-то не так, вы фактически исключаете те виды деятельности и вещи, которые хотите попробовать, препятствуя саморазвитию. Ошибки в жизни неизбежны. Да, но самое лучшее в них то, что они помогают вам учиться и расти. Поэтому вместо того, чтобы постоянно беспокоиться об ошибках или бояться их совершить, важнее использовать возможности по мере их появления и размышлять о том, чему вы научились на предыдущих ошибках. Итак, вот они, 10 вещей, из-за которых жизнь слишком коротка, чтобы беспокоиться о них. Созвучны ли какие-то из этих вещей с теми типами беспокойства, которые есть у вас? Если да, то что из них оказало на вас наибольшее влияние? Дайте нам знать в комментариях ниже. Не стесняйтесь поставить лайк этому видео, подписаться на канал Немиркин, если вы еще этого не сделали, и поделиться с другими людьми, которым это видео может оказаться полезным. Все использованные ссылки также добавлены в поле описания ниже. Большое суперспасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.